а, уже ваше подсознание, а также и от него уже не избавиться. Это уже смысл жизни, и даже не смысл жизни, а как стиль жизни. <сёк> и он будет вести человека. Поэтому ты ощущаешь, что без а, того, что ты регулярно делаешь, а, без этой системы, системы, у тебя а, уже нет таких ощущений а, легкости,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 Каждый раз будешь делать, переделывать свое лицо. Ну так как я, я же меняю часто свое лицо. И это реально? Да. Ты поняла, что это реально? Да, да. да. Ну, да. И никто же тебе не нужен? Нет. Вообще никто не нужен? Ну конечно красоткой. <с entrust> Знаешь, когда ты пришла, ты была тетенькой, а вот сейчас я вижу молодую, интересную, такую Да, законную. я изменилась, да. Девушку, да. У тебя даже голос ми изменился, так? У меня изменилось все.